Ребят, мы прошли с вами начало GTA 5, то я, точнее, прошел пролог. Ч Тут что-то Гог. Заткнись, Димашин, мать его. Гог обнищий видал, да? Я прижал суп к Мордсрану пол. Да, ты настоящий машин. А, б б б Хара, трендеть. Ну, как случилось? Пошел, пошел, пошел. Твою мать. Ай. Рему, блин, настоящий. Блин. Ой, кажется, они твою мать, ублюдок, склеиластый. Ну, не, ну, да. Сам не лучше. Да пошел ты. Северный Янгтон. Прошли, что ли? Да чтобы на набрать скорости. В, А, Д. А, блин, да мне спасал вертолётов. А. а, ай, блин, ты, Бобби, у меня, у меня, тебя перед тем поезд. Жижа, копы, еду сюда. Не дёргся, они ещё не срисовали новую тачку. Желтая линия, GPS, ты куда? Чрт, чрт черт, дорог перехрылит! Надо направо, надо обогнать поезд, чувак. Не, ну по кинематографически GTA 5 нисколько не уступает четвертый, третий и вообще никакой часть питания. Ееес! Боже правый, блин! Фак, фак, фак, фак, фак! Вы в порядке, парни? Твою мать! Ну уже тачку лучше бросить, вертолет можно тут пройти. Не, нет, здесь по плану. Чего? По какому еще плану? я как мать его! Давай. А где четвертая, блин, а? Где тсран вертолет, говно, говно, говно? Я посмотрю сзади. Бежим, мои странные федералы, нас точно тут встал. Эй, тут бред выкарабкается, а нам пора валить, черт с матери, отсюда. Эй, черт, меня сцепили. Эй, господи. Боже, Ти, ты должен с вами все Я от меня не брошу майки, уходи. Боже, мне все равно, конечно, стеку кровь нахер. Беги. Нет, нет. Я вас не брошу, ребята. Вы моя братва. Вы моя команда, блядь. Я бы на самом-то деле, будь бы я на месте, я бы реально не бросил бы своих друзей, своих ребят, свою команду. Не бросил бы. Хотя, если федералов много, то тут, ну, как бы, как сам бог велевый. Точно, можно же в машину стрелять и она взорвется рано или поздно. Чуть уйти, уйти бронебойной, что ли, бля? патрон, нафиг? Северный Янгтон. И мы все еще с вами, ребята, в Северном Янгтоне. Никуда не перемещались, пока что. И это все произошло два года назад. Ой, блин. Ребят, чёрт. Блин, копинами. Ловите... Эй, ты, ой, ой, мама, мама, мама, мамочки, господи, не стреляй, не стреляйте, помоги, стой, ты о чем? Отошли назад, еще один шаг и конец. Отвалить! о господи, помогите на помощь, на помощь, вперед, вперед. Ну все самые, вы подумайте, вы вор в законе блин. Даже не в законе, вы просто вор. С что то грязненькая такая стала. <свят> Клавиша. Не всегда был хорошим мужем. Он не всегда был порядочным гражданином. Он, умер не героем. Но человеком. Наш Господь быстро расправится вместе с ними вместе с другими ворами. Так может... Рокстар представляет. Нам не стоит судить, Майкл. Мы рождаемся грешными. И грешными умираем. И этот май, и в этом Майкл. Был не так, таким же, как мы его любим. Отец наш. Почитывай неисповедимо. Я чё, на пробде? Но мы точно знаем, что ты будешь милотерден к нашему другу. GTA 5! Наконец-таки дождался, ребятки, наконец-то, блин, дождался я ГТА-ху пятую, когда она будет, наконец-таки, для пока. Короче, мы с вами прошли первую серию, первый эпизод, первую первую миссию прошли, как бы это назвать не изучал но мы с вами прошли первую миссию первое задание первые потуги так скажем gta 5 потом будем играть эм, в gta майкл ваш сын джеймс он хороший мальчик он хороший мальчик хороший мальчик что это за такой за, за хороший мальчик Why? почему он что, бедным помогает судьбе? Нет. Он целый день сидит на жопе. Курит, троч, ты играет в эту игру. Если у нас так, теперь такие люди в стране... Страна в полной жопе. А вы? А э, что я? Эй. У меня не был такой роскош жизни, как у этого пацана. В его возрасте, у меня уже два раза сидел. Я грабил банки, был сутнёром, водил дурь. И вы считаете себе своими достижениями? По крайней мере, я из took... своих возможностей не прошёл. Куда они вас привели, Майкл? Right? они привели меня прямо here. сюда! В хреновое болото. И у меня большой you сын. Дом, лисынобеседники, я вынужден разговаривать с вами, потому что, да, сбылась моя мечта, дотатив. я обернулся полным говном, сраным говном, давайте выговоритесь, еще тут, да, я в общем уже, ну, похоже, наше время закончилось, да. на шесть недели в это же время, ну, Честно сказать, я не верю, что эта хрень не помогает вообще. Чуть покорения, все, типа, получаяшь важная часть прогресса. Смириться с этим. Как скажете, Док. Михаил Пирсо. И это GTA 5. С вами я ванек и это GTA 5. часть. Первый эпизод был. Знакомство с игрой назывался. Да и это тоже, в общем-то, входит в первый эпизод, но вторая часть это. Первый эпизод, вторая часть. Угу. Оуэнс... Оуэнш... Пер... Ой. Примечался Скотт Уилсон От Сурман Тэш. Скотт Уилсон 2Д и директора Старт ТПР. музик директор Крейг Конна. Музик продюсер Иван Павлович. <клых> Иван Павлович. Аучи директор Мэттью Смит. Я понимаю, каково тебе. Эту хрень должна была быть где-то здесь. Разве что они запали ее в песке. Еще одна гениальная задумка Ламара Дэвиса. Да пошел ты, эй, Корж, не подскажешь, где находится бунгало бертольт Не, Корж, не могу. Давай, двигай. Уже, блин, ну вообще-то знаю. Вот тот дом с желтой лестницей. Спасибо, Корж, благодарен. Черт, пошевельвайся, черт. Чувак, пошевельвайся, черт тебе дерево. Ч сейчас было, я не видел. Может спросишь, не знаком ли он с твоим владельцем или еще лучше. Наймешь самолет, чтобы он написал тебе двое ниггеров. Решили прибрать к рукам портачек? Не тут тот случай. Ты не понимаешь, мы не прибираем. Это законный бизнес. Законный? О, да, я забыл. Пенсионное отчисление, налоги и т.д. Ага, точно. Вообще-то это тебе приперло заниматься этим. Я зарабатываю деньги на районе, я нормально, пацан. Че круто? все круто? Че круто? Торговая дура, тусоваться с гангстерами. Ага, точно. Поехали, кореш. Проехали, коржили. Да, приятель. Вот это место. Твой корж, Симон, не врал. Брод, още сюда сюзанцу. Бегом сюда, Критин. Ты вещь пытаешься командовать. Ну же. А, блин, а это.. Йоу. Йоу, Франклин и Ламар. Франклин. Не, ну это Франклин. Чувак из. ГДА, 5. Эм, так, стоп, атак, на тап. На тап. Блин, я ж безоружен, точно. Куда нам надо бежать? Я не знаю вообще. Безоружен. безоружный Франклин, так. На тап, на... Ку? Нет, на Ку нет. На... Мягкий знак на я на все кнопки попробую потыкать на X так на Shift на F на S на D пока не найду на какой А вот на на ай так да блин, да ё... блин, вот. на ай, на ай открывается карта задание Франклин и Ламар. Эм. Справка здесь будет на весь прогресс, игры диалоги и персонажи, реплики, утомление, роксарньютс, ньюсвайер. Для этого доступ вы должны быть подключены быть к социал-клаб. Франклин суббота восемь ноль четыре восемь четырнадцать. Так. А, так, стопа, куда я блин, бегу? Я безоружный, ага. Он сказал, тут дальше по улице этот дом будет так. Он сказал, не, ну вот начало первой миссии, ага, ребят. Ну так, сквозь прочитал, он сказал, что этот дом будет дальше по улице. А, вот где? Вот что это за дом. У -у -у. Желтый это так, энергия так. Зеленый это здоровье, а синий это че? За Софигня. Нет, сюда нельзя, здесь. Э, так, сейчас посмотрим, что здесь такое. это Так, а тут, блин, что такое? На е или на не? Попробуем так. Стоп. Ну я знаю, что это игра, а тут все не по, понас... еще не за правду тут на. F. Я знаю, что это игра, и я знаю, что тут, ну, это великий автоугонщик, это Grand Z Auto, просто пятая часть. Ну, тут можно воровать тачки, можно их продавать, можно их покупать, можно вообще чего хочешь делать с тачками. Можно их улучшать, можно тюнинговать, если ты хочешь, конечно. Можно вообще их не тюнинговать, если не хочешь этого, то можешь не тюнинговать. Ой, блин, не, ну. Видимо, эту тачку надо будет протюнинговать, потому что, ну, я тут, видимо, что-то врезался. Полная фигня. Что я это вижу? Блин? Ай! А, это камни не прогрузились, ребята, камни не прогрузились. Ну, это, собственно... <свистит> на, на, на, на, на, на, на, на, на F выйти. Выйдем так, на F и посмотрим. А, ну... А тут, я, тут я, я, я, я, тут, тут, капсюл на, А, на, так надо, не надо, не надо, не надо, не, надо. не на тап, так, надо на езки. А я так, я тут, я Весь город хочу исследовать. Вообще, весь город хочу исследовать. Ребята, я хочу весь город этот исследовать, поэтому я так... Не, я, пожалуй, реально его весь исследую тут, ну, вдоль поперек. Чтобы у меня хотя бы было какой нибудь э, там... Чтобы хоть какой нибудь выглядел... Эм, чтобы я хоть какое-то отношение имел GTA т да и тем более об этом городе, об, об Лос-Анджелесе. Не, ну, это по идее как Лос-Анджелес, как мне кажется. Да, Лос-Анджелес будет самое близкое, наверное, к этому городу название. Девушка на пляже. Ну, чё, пляж на пляже, а на пляже очень много турист всяких отдыхает. Вот ребятки, ребятки, вот поэтому я и не вожу машину, и поэтому у меня нет водительских прав. Вот, наверное, вот как разки именно и поэтому. А почему бы еще у меня не было водительских прав, а? Вот, наверное, вот именно как разки и поэтому мне водить прав так а тут о нифига себе какие тут красивые -то дома какие тут а дашь не прогрузилась территория Даш, непрогрузившаяся территория. Я на нее, честно говоря, боюсь. Вот реально, ребят, очень сильно боюсь. Очень сильно страшно мне на нее ехать. Вот реально, вот, очень сильно боюсь на непрогрузившуюся территорию заезжать. Нет, так, стоп. Надо на Escape. А, во... О, именно. На Escape. Так, на escape надо... Блин, не ну Вот, так был. Так, фургончик таку. Ну, ну, ай, блин, ну... Не прогрузилась территория. Ну, не прогрузилась территория. Ну, чё, мы будем её открывать, значит. С вами, ребятки, мы будем её открывать. Вот это вот тут вот проехали... Не, ну реально, ребят, ну открывать будем мы ее постепенно только не с самого начала, потому что ну, с самого начала нам не надо, а постепенно будем. О, о, о, о, о, о, Так, тут я видел for sale дом. Да, блин. Так, ну, for sale, на продажу дом, эй, а, мотоциклист, берегись автомобилиста, особенно Ваня, автомобилиста Ваня, <свист> <свист> дом на продажу, не, не, не не на продажу, не на for sale, а, короче, исследуем GTA 5, сегодня мы с вами, ребятки, ну да, Не на мощном ПК, потому что вот ну, как бы компьютер точно не мощный, но знаете, ребята, он не очень такой мощный, но а-а-я. А, -а -я. Ах, блин. Эйнвуд да. Не, мы вроде бы отсюда начинали. Стоп. Да, мы вроде отсюда с вами начинали. Так, История, так... Задание Франклин и Ламар. Так... Статистика, настройки... Ну... А мышь клавиатура, не геймпад, а мышь клавиатура, Франклин и Ламар. Так, играем, ну... Не, пожалуй, эту игру мы с вами... Так, прочие чужаки... не знакомцы ...это не то, это не то... И короче, так, сейчас ...мы тут с вами проедем только эту дорогу и о вот военная база это это ли военная база или не она так стоп по идее можно проехать всю трассу в gta V от начала и до конца ну как я ты бишь на одной машине как на одной машине вроде бы она и задумывалась чтобы на одной машине только ее проходить ну меня под колесами земля начала уходить просто еще а, интересно, а может ли будет посмотреть, офис rockstar тут есть или нет вообще? Я не настолько сильно не любят, как выглядит их офис, что они даже свой офис в игру тут не добавили. А? Может такой быть, ребят? Поэтому давайте, ребята, пожалуй, что пропадать не буду. И давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах, конечно же, GTA V. Пока-пока. пока До скорых встреч, ребята. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока. Ну да. И давайте всем до скорых встреч. О, уже 23 минуты из-позже.